Привет, ребят, с вами неизвестный... Стоп, что? Кенеофер? А? Так, запись с вами еще раз. Кенеофер. О, oh, мне уже не узнать место неизвестного гения. Пришел киниофер какой-то. <плёк> да. Это я изменил свою вот этот вот канал. Название. И так далее. Но чтобы вы меня хотя бы -то не утрачивали. Ну, типа не забывали, есть второй канал, который называется Известный гений». Ссылка в описании. Но сегодня я делал реакцию на Биггерс. И спустя... Сейчас посмотрим. Больше, ну почти два месяца он выпустил ролик. Так, четвертое по счету реакция. И да, я немного приболел. Поэтому будет немного гавно голос, но все же. Ладно, не будем отчаиваться. Лайк, подписка, колокольчик, ровно. Новое видео на канале Кенни Офер. Видите, уже даже трудно начинать выговаривать. Ладно. Айнц, Бай, Драль. Поехали! И начинаем. ой, я-мо! О, Роликов. о, ничего себе. Я даже не знаю, как на это ответить. Типа... Так, интересно. Это сложно, давайте я расскажу об этом в следующем видео. Бегес, а сегодня... если ты это смотришь, я думаю, что ты выпустишь вот это вот. Почему тебя долго не было, месяца через 5-7 как у меня, поэтому не пропадай. Хотя бы то выпуская там, ну, две недели и все такое, пожалуйста. Вот так мы продолжаем. Сегодня я решил написать по голосованию. Голосов Может, Грубо говоря, два месяца и я опять записываю ролик. Что Каналы уже, где посмотрели статистики, больше года. Но из-за сложивших обстоятельств, что снимать все ролики, никто не выкладывает практически. У меня. И я что-то решил не выкладывать. Но давайте запишем ролик, посмотрим, как он зайдёт. Сейчас, что-то... будет нормально, то... Будем дальше продолжать снимать. И ладно, давайте поехали. Я, кстати, как вы изменил свою шапку, все остальное. У меня 7 месяцев. Я прошел. решил, короче, все поменять. Мне так больше нравится. Я решил ну, да. записать ролик по Clash of Clash. И да, неизвестный гений. Я у тебя нес. Я неизвестный не гений. Неизвестный гений ушел в отставку. Фран, ты там? Да, Фран там. Незвестного гений я называю обычно Фрайан. Я теперь Кенеофер, запомни. Ой. Такое я уже выносил. Не самая лучшая тактика. Прямой. Прямой. Тебе надо выкачивать. Тебе надо выкачивать. Оу, щет. Оу, щет. Да не сдавайся ты. Сука, что ты сдался. Закинь, у меня до пеки того казарма. То есть десятая. И да, я тебе советую так. не тратить кристаллы на третьего строителя или Жараба. По... Ни хрена себе идет ролик. У меня. Ну, реакция. И, кстати, всем привет. Отдельное спасибо неизвестному интересному Евгению, потому что он меня поддерживает на всех этих обстоятельствах. Но я, если что, не живу. Да, поддерживаю. Поддерживаю. У меня была такая идея, вот это вот дополнение к Сидне Николовому снять. Но что-то не захотел. ой ой ой ой ой ёй я не выпускал ролики, то он меня, как сказать, подбодрил выпустить ролик. Так что, спасибо, я вам добр... Нас на трое телефоне мой... его постоянно задолбёл, вот когда я... он снимет ролик. А, ну это... <свят> там... <пытаюсь> сюда гигантов? взял <свят> тебя гиганта надо Оу, ущерб oh, Извините за такие звуки Okay, понял. Мы ну, Еще раз по себе. Он... Армия Тимофея, кстати, я его помню с Бравл Старса, но Бравл Старс удалили, хотя я знаю способ, если за 5 лайков. Если вы наберете 5 лайков, то я расскажу, как можно скачать Броу Старс. <смех> Выбор за вами. Контрон. Контрон. <смех> <смех> Кстати, слышали? Надо это сделать. Не, это уже второй раз. себя да с помощью мини-пек если он конечно выкатился бы он бы сейчас бы выносил бы таких себе подобно здесь кристаллов мне так не везет Короче, геус, у тебя есть шанс заработать гемы. Вырубай вот эти вот. елки, такие вот камушки, пеньки, вот эти вот столбы, все стволы и так далее. И тогда, тогда ты получишь того, крайне хорошую, того поддержку и гемов. Еще раз повторяю, я немного приболел, поэтому голос у меня. Или вообще, конечно, если вы меня слушаете. Реакция длится 8 минут. Ой, -мо. А, с гоблинами воюют. С гоблинами, с гоблинами. Оу, оу, оу, воу. Молодец. Ой. Ещ. хе хи ха Молодец. Кстати, правильно, выкачивай пушки. А что-то у меня с интернетом? Интернет у меня есть. Бывает. Я в то время, когда у меня 3G еле-еле ловит. Да, у нас уже пушки. Эй, вообще 4G еле-еле ловит. Вы представляете, в школе. К концу и ждите нового сиротни из известного гения. Я не знаю, по он даже хочет рассказать эту историю. <свы> а я это ему уже рассказал. <свы> <свы> <свы> <свы> Сейчас чекнем. Быстрее! Кто я? Вот я ему как ответил. ха-ха-ха. Лайкайте себя, если вы начинающий блогер. Это реально интересно, но ладно. Итак, всем спасибо за просмотр. Знать, какие действия надо предпринять. Всем удачи, всем пока. Я жду вас в новом видео. Пока-пока.